Новогодний ивент. Именно с такими теплыми и приятными словами нас встречает долгожданный деблог нашего любимого Растми. Цитата. На серой Ростми возвращается традиционный новогодний ивент. Елки, подарки, море ценного лута. Это был заголовок, если что. Мне кажется, многих заинтересовал именно тот факт, что ивент возвращается, то есть данный ивент уже проводили в прошлом году. Это я говорю, ну вообще, ну казалось бы, Зачем? Да, вы правы, господа, подобный ивент уже был, но он был максимально плачевным, потому что лут, который пытался этих, получается, семью подарков всяких, плюшек, ивента, в принципе, самого, был максимально кринжевый, То есть, это был максимально ужасный ивент, где максимум, что можно было выбить из самого лута, это была Йока. Представь себе, Новый год, подарки, много всего крутого и Йока, новогодние. Подарки. С началом выживания в игру игрока, вне зависимости от того, где он играет, будет спавниться подарочная коробка, или же коротко, подарки. Внутри этих самых подарков вас будет дать максимально ценный лут. Это, конечно, по словам самого Ростми, потому что в прошлом году хорошо, ладно, не буду душнить. Как вообще в принципе, эта система с подарками работает. Во-первых, вы, допустим, отыграли на сырёке более 30 минут. Как вы, собственно, должны понимать тот факт, что вы, ну, отыграли 30 минут? Во-первых, это очень интересный момент в виде того, что вы услышите некие колокольчики. Вместе. Вы услышите колокольчики, но звон колокольчиков после 30 минут отыгровки на сервяке, который, ну, в принципе, является маленьким выдавлением о том, что вы отыграли и получаете за это подарочек. На данный момент я, конечно, сейчас нахожусь на публичной сервяке, но самое интересное вопрос это то, что за 30 минут я, грубо говоря, даже фармлю где-то 3-4 даже больше подарочков. Надеюсь, это просто баг и в будущем это пофиксят. Вы можете его либо открыть этот подарочек, либо получается улучшиться. Ну, улучшить этот самый подарок, потому что есть более лучших 2 подарка нажимаем f новогодняя елка забыл уточнить что с этих самых подарков вам также есть получается получить некий шанс елку саму елку новогоднюю которую можно в принципе у себя дома установить и получать ценный лут понятное дело опять по словам расми определенное время после установления елки рядом с ней раздастся звон колокольчиков а под самой елку будут появляться уже подарки из нововведений в венте мы наблюдаем съедобные леденцы на умном языке candy cane Цитата, вряд ли ими получится в принципе кого-то, ну, ну, блять, как... <laughs> вряд ли ими получится отлить голод, но вот тресать мулькина по голове точно можно, по словам Ростми, конечно. И тут интересно окончание заголовка про ивент. Помимо всего вышепречисленного, этот Новый Год будет полностью немного атмосфернее, чем прошлый. Это на самом деле очень интересно. То есть, этот Новый Год будет более атмосфернее, чем другой. Запомним эти слова и идем Дальше. Освещение, да будет свет в темноте, декабрьские глобальное обновления добавляют на Ростме уже ранее отсутствующую систему освещения, ну ладно, механику освещения, так уж и быть, наконец-таки в наших домах будет освещение. Вот тут на самом деле возникает очень интересный вопрос, я уверен в том, что 80% игроков боролись с тьмой и темнотой Ростме тем, что они банально изменяли на сушке гамма в папке Ростме, а сейчас мы увидим что? Проблема темноты была решена, но <смех> очень интересным методом. Если не добавить систему, где изменение гаммы будет в принципе невозможным или банально бесполезным, я думаю, это освещение в принципе будет тоже бесполезным, <смех> как минимум. На данный момент я нахожусь на сервере стумень, получается, тестовом уже, где уже находится обнуление, декабрьское глобальное, само собой, Включая гамму и замещаю очень интересный момент. Тут нет никакой темноты, ничего. Надеемся, держим кулачки в том случае, что эта система будет не бесполезной, потому что включил гамму, освещение не нужно. Такого быть не может. Светильники. Если опираться на факт душевления пода темноты с помощью гамма, теперь можно задуматься о чем-то более интересном. Теперь, кострови, печки, мангалы уже помимо комфорта будут давать некое освещение вокруг себя, добавляя уже реальный комфорт игры на сервер с туми. Добавляя на глобальное обновление способа освещения комнаты или любой другой местности делятся на три вида светильников. обычный, ну да, тут лампа пиже, чем у меня дома. Настенные и потолочные. Обычные настенные получают светильники работают на топливо низкого качества. Учитывая этот острый факт нехватки ТНК. Вот это реально интересно. На самом-то деле. Потому что у нас дома ТНК бывает постоянно мало. И тут нам еще нужно тратить это самое ТНК на светильники. Но не все так ужасно. Потому что одну единицу топлива мы будем тратить на 10 минут реального времени. То есть одна единица ТНК на 10 минут реального времени. Это на самом деле не очень-то ну, много. Нормальная система экономики. Надеемся, что это не будет менять вообще никогда. Итак, а потолочный светильник само собой работает от электричества. Обычный светильник уже у нас будет по умолчанию изучен, как и каменные инструменты или же кожаная броня, то есть дефолтное изучение в начале вайпа. На Настенный светильник уже можно будет найти либо в бочках, либо в обычных ящиках. Его можно в принципе также изучить, а для крафта вам понадобится первый верстак. С потолочным та же история, аналогично. На выбить его можно будет уже еще и в трупах ученых. Также крафтится на первом верстаке. Спойлер. На серверах, Слаунтин Растми теперь полностью отключена возможность изменения гаммы. То есть, как только ведут глобальное обновление, нельзя будет изменять гамму в принципе вообще никак. То есть нам придется уже ставить дома освещения, костры, печки, мангалы или какие-либо светильники. Это на самом деле очень даже приятно, атмосферно, круто. Факел. Казалось бы, сильное заявление, освещение есть, косы всякие, ну и так далее, светильники, лампы есть. Но нету факел, самое важное. И я вас очень сильно разочарую, факел не будет в ближайших обновлениях. Почему? Только по одной причине. Майнкрафт 1.12.2, ну не позволяет так эффективно работать с динамическим освещением в чанках. И поэтому, факел будет отложен на глубокие-глубокие фиксы и обновления. Надеемся, что его хотя бы добавят в будущих обновлениях. Оптимизация освещения. Вот по-любому она семейная, или же Виктора Блуда возникает маленький вопрос. А как же мой Intel Core 45 еще со времен солинских репрессий? Он точно выдержит освещение Ростми. На самом деле, да, выдержит понятное дело, потому что освещение Ростми будет таким, что, допустим, отходя от, ну, источника освещения на адекватное расстояние, он в принципе не будет работать, получается, на вашей пекарне. Ну, собственно, ее нагружать в нашем случае. То есть, вы обходите само освещение, отходите, если даже правильно от этого самого источника освещения, и все, на вашем пекарне нету никакой нагрузки. То есть, вы просто нагружаете пока, в том случае, если вы видите это самое освещение перед вашими глазами, но ну, находитесь рядом с ним. Максимально просто, легко, банально. Не беспокойтесь, оптимизация освещения на высшем уровне. Боже, господи! Фермерство. Долгожданное фермерство наконец-таки было полностью добавлено сервера Ростми. По словам самого Ростми, это было даже сложнее, чем дополнение электричества. Вот тут на самом деле возникает очень интересный также вопрос. Надеюсь, это они, ну, высказались по дополнительной картины, а не как обычно, добавление годной идеи, но ее будут фиксить где-то в течение года. Вот тут меня по-любому кефир, ты чё, нахуй, ебало за такие грозные высказывания. Но, выдай монет. Почему? Пожип... Подтикать этапы фермерства. Исходя уже перечисленной системы фермерства, она была разделена на три этапа, ну из-за самой проблемности фермерства. Первый этап, это базовый фермерс. Это почти все виды растений, от полезных до съедобных, а также их механика взращивания. Второй этап, будущее обновления автоматические фермы, внедрение электричества и уже чаеварение. Уже третий этап, включать в себя все не вышедшие первые два необходимые балансы и фиксы багов. То есть, они это все расположили таким образом, что говорят прямо, первый этап, это мы вас накормим чем-то, ну сырым второй этап мы добавим что-то более интересное а уже третий этап мы наконец то закончим добавление адекватного вида фермерства разновидность растений само обновление как уже было высказано выше добавит в игру базовое фермерство а теперь на серверах появятся грибы картошка кукуруза и тыква то есть теперь бегая по карте можно промимо того что мы залутаем либо какой то пенек либо какой то не знаю торсник однопли можно также найти и грибы и картошку и кукурузу и тыкву то есть про лутание которых мы будем также получать один плод и, допустим, одну семечку. Селекционирование. Теперь с картошкой, кукурузой и тыквой можно будет провести селекционирование. Звучит на самом деле очень довольно-таки сложно, Но это такая банальщина. Грубо говоря, улучшение слабых видов растений более такой плодородный. Ну, я понял именно так. При сборе каждого из растений игрок получает одно семечко, не очко, как вы могли подумать, а семя собираемого растения, которое можно будет заново посадить и соответственно что-то вырастить, то или иное растение, получая плод. Биомы для выращивания растений. Также себя в уважающей ферме должен учесть очень интересный факт. Допустим, где то хочешь поставить свою базу, от этого решения зависит в принципе вся суть твоей фермы. Допустим, ты определился с биомом. Смотри, в зависимости от биома твои растения будут расти с разной скоростью или вовсе погибнут. Добавляя свое субъективное мнение, хочу сказать с уверенностью, что зимний биом, в принципе, нежелатель для любого фермера. Никакого там выращивания растений, в принципе, даже об этом не задумываюсь. Вообще никак. Насчет песочного биома я даже не знаю. Ну, типа, обычный зеленый биом, в принципе, будет идеальной атмосферой, даже лучшей атмосферой для выращивания, и, собственно, для любого начинающего фермера. Стадии роста и гниения растений. Каждое из растений имеет 5 стадий роста, а также и последнюю стадию гниения. На пятой стадии растений можно будет собрать, получив максимальное количество плодов, выращивания того или иного растения. Но в том случае, если ты не успеешь собрать уже на пятой стадии роста окончательно. Рассение начнет переходить уже постепенно в стадию гниения, и вскоре вовсе просто исчезнет. наше насчет времени гниения я также не могу давать никаких точных цифр, потому что в деблоге об этом ничего не сказано. Вскоре вам нужно будет ну, учесть тот факт, что у вас просто гниет ваша. Растение. Опираемся на слова «вскоре исчезнет» и понимаем интересный факт в виде того, что как только у вас вырос ваш плод, лучше сразу его соберите. Не, ну не нужно играть с этим, получается, растение вообще никак, потому что сами понимаем, на растении система такова, что, блять, она работает постоянно либо через жопу, либо идеально. Но тут указано «вскоре исчезнет» и никаких точных цифр, скорее всего через жопу. В общем-то, опять стадии роста и, собственно, стадии гниения. Компосер. Также на серый был добавлен компостер, компостер в принципе предназначен для переработки ненужной еды, вот честно не знаю, бывает ли моменты, когда тебе в принципе при отыгровке на сероваке есть ненужная еда, вот реально, у тебя есть ненужная еда, то хочешь ее куда-то деть, есть вообще в принципе такие люди, допустим, но все же в том случае, если у вас много еды, и вы считаете нужным ее обменять на что-то более ценное, то компостер это ваше спасение, почему? Потому что при случае использования компостера для переработки еды, соответственно, еда будет перерабатываться в удобрении, это это можно будет обменять на скраб лагеря бандитов. То есть можно будет собирать, получается, заниматься неким фармом тех или иных животных и продавать это самое, ну, в нашем случае, обрабатывать через компостер и продавать на бандитке. Это на самом деле можно будет даже учесть как некий бизнес. Это что, спойлер к видосу? новая механика лошадей. Без внимания также не была оставлена и система механики лошадей. Отныне эти прекрасные и сексуальные животные, по словам Кефира, будут разбавлять будни Гриннера с теми, тем, что будут валить навоз на пол. Ну типа говно на пол упало, понял? Думай, понял. По сути, навод это то же самое, что и удобрение, получаемое при использовании компостера для обработки ненужной еды. Для лошадей эта система была также аналогично. Теперь для лошадей были добавлены стойла, в которые можно класть еду, поддерживая, ну, сытость лошадей, потому что если вы не будете их кормить, животное не будет приносить вам навоз. То есть, блять, вот сейчас реально подумайте, просто подумайте: лошадь приносит вам навоз, покормите ее, не кормите, она умирает. Типа. В столе нету хавчика, нету навоза, нету навоза, нету скрапа, нету скрапа, нету ма. Новое оружие. Прототип. Недавно добавлены терра региальные варасы. Прототип 17 также появится и на самом Рассми тоже. Если на простом языке это Glock 17, прототип 17 является ну полностью полуавтоматическим пистолетом с большим запасом патронов и соответственно некой изюминкой, чтобы он хоть как-то отличался от пешки. Соответственно, прототип 17 у нас оставляет по 3. Патрона, то есть, даже интересно подать эту крошку в руках. Данное оружие нельзя будет никак купить, изучить, а также он недоступен для крафта вообще в принципе никак, аналогично убиванию гранатомета. Соответственно, подать пенат можно будет только найти. Спавмиться, это чудо будет в увалительных ящиках, закрытых, аирдропах и бронированных ученых. Данное оружие можно будет починить на ремонтном верстаке за пару штук МВК. обновление ростов Пака в декабрьском глобальном обновлении цитата, в нем меняется в качество части ростов Пака. с обновлением ростов Пака мы увидим переделанные блоки, новые верстаки, ящики, печки и другие устанавливаемые конструкции, то есть новые билды и переделанные блоки, новые блоки значительно уменьшают нагрузка на пока пользователя, соответственно билды надеюсь тоже. предметы комфорта. Означая сначала с начала блога вспоминаем слова. Помимо всего этого, этот новый год будет для всех игроков немного то среднее, но и об этом чуть ниже. Так вот, это не жена приступаем к началу обозревания. Были добавлены новые предметы комфорта, что означает нового предмета комфорта в принципе. Но ну, это банальная декорация по сути, скажете вы. Да, именно так, это банальная декорация, которая дает также и комфорт. Берем учет. Комфорт дает, ребята, обеспечивает, я бы даже так сказал, быстрое восстановление хп. Что означает быстрое восстановление хп, ну соответственно, чем больше получается комфорта, чем больше у вас будет хвалиться, побыстрее ваш КП. Угу. Ковер, шкура медведя, диван, гирлянда и, конечно же, камин. Все это может и не только. Спойлер, они могут еще что-то добавить. Допустим, картину с армейке с кефиром, пазе Все это будет ждать вас но уже в предновогоднюю пору на серверах Ростми. То, есть, что это означает? Предновогоднюю пору ковер, шкура медведя, диван, и, конечно же, камин будут доступны только в предновогоднее время. Как я понял? Новая РТ. Свалка. Команда РСМИ продолжает работать над картой, радует нас очередными добавлением новой локации. Свалка. Неброска богато, ресурсами Свалка все же может стать первой ступенью и началом для многих игроков. Небольшое количество бочек, ящиков и один переработчик, соответственно, чтобы мы могли переработаться. На этом, ну, получать информацию о данной Арте заканчивается полностью. На самом деле, что могу сказать? Скудно, скучно, пару бочек, несколько ящиков, один переработчик. Я даже не знаю, это будет вообще как-то полезно кому-либо. Не знаю, честно. Изменение экономики. В связи с добавлением новых механик, выживание, по словам самого Арастьми, сильно упростилось, поэтому было принято решение о ребалансе некоторых ключевых элементов экономики. То есть, отныне полез ископаемых, допустим, добываемых ресурсах и подбираемых элементов станет значительно меньше, также возрастает стоимость крафта звучитых веществ. Ради станут дороже. Даже не знаю, радоваться мне или плакать. Кстати говоря, это даже не все. Увеличив общую сложность добычи серы и крафтов лучших вещей, Растмин говорит, что хочет поднять их ценность среди игроков. Ебать себе ценность. Надеемся, что подобные действия положительно скажутся на геймплее, но даже не знаю. Даже не знаю. Может это к лучшему. Нужно проверить, то есть, и в конце концов играть. Важные изменения. Коптеры теперь больше не гнет под крышей. Что же это означает, господа? Теперь можно будет дома хранить коптеры, не боясь за то, что их тиммейт не продлил, не починил перед выходом из игры. Однозначно лайк, респект. Изменен баланс скоростных ракет. Наконец-то, блять, меня услышали Снижена скорость опускаемой ракеты. Круто. Уменьшен сплэш. Наконец-таки клоуны на скорках успокоит. Вот реально, просто клоуны на скорках меня... Грубо говоря, заебали. Кажется на магиста, чтобы ты сдох, блядь. Извините. Увеличена точность и эффективность дальности мп 5 На самом деле, я очень доволен тем, что на старой пушке также ведутся активные изменения и балансирование. На самом-то деле тоже. Ведь, по сути, МП5 это довольно-таки редкое оружие. На самом деле. На сравнении с тем же Томиком, я думаю, очевидно, чтобы я взял...